В Красноярске не работают несколько светофоров. С неисправным электрическим регулировщиком сегодня столкнулись водители и пешеходы на перекрестке Кирова и Дубровинского. В обеденное время движение на данном участке не затруднилось, но в вечерний час пик ситуация может измениться. В приезду нашей съемочной группы на место прибыли и рабочие, которые начали искать причину поломки. Напомню, в минувшем году отменили торги по обслуживанию светофоров и на данный момент подрядную организацию пока так и не выбрали. На сегодняшний момент, по идее, Департамент городского хозяйства и администрация города могли бы заключать с кем-то временные хотя бы контракты на эти обслуживания. Но если мы говорим о том, что светофоры стоят и они поломаны, в таком состоянии стоят не один день, то говорит о том, что никаких дополнительных соглашений не было заключено.